Какие породы кошек не рекомендуется заводить, если у вас маленькое жилище или вы любите спокойствие? Мейнкуны. Эта порода считается одной из самых популярных и любимых среди кошатников во всем мире. Однако и у нее есть особенности, из-за которых следует серьезно задуматься перед покупкой. Мейнкун – одна из самых крупных пород кошек, поэтому такому питомцу необходимо довольно большое, просторное жилище. Не следует приобретать майнкуна, если вы живете в маленькой квартире. Такому коту нужен большой лоток и специальный богатый рацион, в частности, не менее 150 грамм говядины в день. Бенгальские. Это помесь домашней кошки леопардового, азиатского кота. Характер у него соответствующий, поэтому рекомендуется проверить родословную кота, от дикого предка его должно отделять не менее четырех поколений домашних кошек. Иначе вы получите дикого и часто неуправляемого зверя. Бенгалы любят не только поболтать, но и метить территорию. Кроме того, они очень сообразительно и быстро узнают, как можно открыть тот или иной ящик, или даже холодильник. Канадские сфинксы. Это довольно ласковые кошки, однако они отличаются от других тем, что потеют. Именно поэтому сфинксов надо купать раз в неделю. А также ежедневно протирать теплой влажной тканью или салфеткой, иначе на мебели могут оставаться следы. Кроме того, лысым кошкам противопоказан малейший сквозняк. Если вы заводите такого кота, позаботьтесь о хороших непродуваемых окнах и напольном покрытии, чтобы питомец не мерз. Также надо отметить, что рацион у сфинксов должен быть, как и у мейнкунов, богатым, содержащим мясо. Либо вы можете покупать корма премиум сорта. Курильские бобтейлы. Кошки с необычной внешностью и коротким хвостиком очень милы. Но из-за особенностей телосложения они испытывают массу проблем со здоровьем. Передние лапы у курильского бобтейла короче задних, Поэтому кажется, что кошка будто клонится. Именно поэтому такие кошки склонны страдать от травм спины, достаточно неосторожного падения. Такие травмы могут привести к полному или частичному параличу. Ориенталы. Очень любвеобильная кошка, быстро привязывается к хозяину. Это маленькая версия дикой кошки, что видно и по ее характеру. Ориенталы любят активничать, бегать по всему дому, тестировать вещи и квартиру на прочность. Это очень компанийские кошки, поэтому без внимания они могут сильно грустить и из-за этого кричать, а также портить вещи. Итак, подведем итоги. Для тех, кто стеснен квадратными метрами, да и с финансами туговато нежелательно заводить мейнкунов, бобтейлы и ориенталов. Для спокойных и уравновешенных людей, любящих тишину и уединение, не следует обзаводиться такими породами кошек, как сфинксы, бенгалы и ориенталы. Эти хвостатые чертята стопроцентно не дадут вам покоя. Выбор за вами. Мы лишь рекомендуем.